Если вы женщина и вам 35+, и вы хотите улучшить ваше материальное благополучие, моя информация вам точно необходима. Я Елена Туманова и приглашаю вас в мой женский клуб. Разговариваем на тему «Бизнес по-женски» или «Как создать плюс 1000 долларов из интернета ежемесячно». Простым языком рассказываю сложные вещи, и у каждой из нас есть возможность уже в эту пятницу получить свои первые деньги из интернета, причем вы остаетесь в семье, воспитываете ваших детей, строите гармоничные отношения со своим мужчиной. Я мама, бабушка и последние пять лет зарабатываю только через интернет. На сегодня мой постоянный доход – 2000 долларов ежемесячно. Запишитесь на бесплатную консультацию. Проконсультирую всех, но в клуб возьму не всех. Возьму только тех, кому это действительно необходимо. У меня получилось, получится и у вас.